За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участке пришли 41,7% избирателей, сообщает в воскресенье утром центр республики. Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года, тогда досрочно проголосовали 36,5% избирателей. Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%. В Брестской области 38,4 процента, Витебской 39,34 процента, Гомельской 54,44 процента, Гродненской 38,6 процента, Минской 39,66 процента, Могилевской 49,92 Досрочное голосование на выборах президента проходило с 4 по 8 августа.